Что делает, если она изменяет? Вопрос, который беспокоит многих мужчин, и давай сейчас в этом разберемся, что же нужно правильно тебе делать, как поступать в этой ситуации. Меня зовут Александр Галевич, я эксперт в теме отношений. Давай разбираться на эту тему. Основное, с чего нужно начать, это то, что нужно понять, что нельзя делать и что тебе надо делать. Итак, во-первых, что же тебе нельзя делать, если твоя женщина изменяет? Во-первых, нельзя устраивать ей скандалы, постоянно что-то выясняет, отношения, предъявляя это и так далее. Если ты решил, что она изменяет, и для тебя это все, конец! Все окончено, тогда все очень просто. Будь мужиком, найди в себе силы и скажи, что я тебе запалил, все, ты мне изменяешь, наши, кончиня, наши отношения окончены и у нас ничего больше не будет. Да, это непросто, ну нужно сделать. Дальше. Нельзя Притворяться, что ты знаешь, но тем не менее ты делаешь вид, что вот, ну нет, я типа не знаю, играет роль такого типа дурачка. То есть ты знаешь, тебе хреново, у тебя есть эмоции, ты будешь в своих отношениях дальше, постоянно, в других темах как-то ее подкалывать, где-то вид, где-то постоянно твои отношения будут отравляться тем, что ты знаешь, но об этом не говоришь. Поэтому эта тема тоже, она запрещена. Если ты узнал, тебе нужно понять, что ты должен дать ей это Внимание того, что ты узнал, что она вот так вот поступила. То есть не нужно в себе держать, не нужно это скрывать, не нужно как-то что то там это. Но нужно делать не сразу, это нужно делать тогда, когда ты уже будешь спокоен, когда твоя голова будет трезвая, когда ты эмоционально успокоишься. Да, там сам факт того, что ты узнал, очень неприятен. Но если ты решил, что ты ее оставляешь, что у тебя с ней продолжаются отношения, да, это твой выбор, окей, я ничего не говорю. Это ты сам так решил, тогда окей, тогда мой тебе совет. Пойди, слей где-то негативные эмоции, покричи, пари, пари по... на себя. Я не знаю, выйди там в парк, там не знаю, побей по дереву, пари, что блин ты вот так допустил, потому что запомни, если она изменяет тебе в отношениях, то это, нет, конечно, может быть, твоя женщина, ты выбрал ее такую, и у нее что-то заложено такое, что она вот любит блядствовать, что, ну, как бабушка такая, она через поколение все передалось. Да, но, опять же, все равно это твоя вина, потому что ты ее такую выбрал, да, ты не досмотрел, ты не узнал, ты не анализировал ее историю, ты не знал, как она относится к этим вещам, ты не понимал, что она такая, но это твой выбор был, поэтому ты уже изначально виноват, потому что... Ты выбрал именно эту женщину. Что же нужно делать дальше? Нужно принять, что то, что ты выбрал, ты за это отвечаешь. Поэтому принять этого факта, что это также твой косяк, что ты допустил изначально его. Это первое. Второе. Раз уж ты смирился, что ты с ней остаешься в отношениях, и тебе необходимо правильно это все понять, обыграть и правильно поступать, тебе нужно выявить причину. Потому что причина всегда в тебе. Мужчина лидер в отношениях, мужчина тот, кто управляет этими отношениями, тот, кто делает так, что его женщина, она всегда за ним. Запомни, женщина не будет хотеть другого мужчину, если у нее все хорошо в этих отношениях, если у нее хорошо все с тобой, значит, у тебя с ней что-то нехорошо, значит, ты сделал так, что твои отношения допустили трещину, ты где-то закосячил, не придал этому, отнош... этому а, внимания, ты не обратил на это серьезное такое... Свое внимание ты сделал раз, сделал два, сделал три, такой пропуск всего этого. Думал, ну ладно, как-нибудь разрулю, ладно, потом как-нибудь исправлю. Но накопительный эффект он есть. Он накопился и она тебе изменила. Поэтому ты также виноват. Поэтому тебе необходимо понять, почему она изменила. Не спрашивать у нее, а проанализировать, где ты изменился. Почему ты так стал себя вести в отношении, что она захотела тебе изменить. Потому что... Ты что-то не делал, ты либо не закрывал у нее эмоции, ты не закрывал по сексу, он не получал удовольствия в сексе. Ты не возникал в ее голове, как образ, которому она хотела бы поклоняться, как мужчина, которого бы она уважала. Потому что измена, это прежде всего, это потеря уважения к тебе. Но и следующее, должен понять, что измена не происходит просто так. То есть в отношениях, когда она пребывает с тобой, измена происходит, потому что она вызывается. У женщины на уровне ощущений. В начале что? Вначале ей хочется внимания. Это я рассказываю тебе этапы измен. Ей хочется внимания, твоего внимания. Ты его не даешь, блин. Не знаю по каким причинам, потому что у вас конфликты, потому что не управляешь отношениями, потому что ты занят работой, потому что ты весь себе, потому что у тебя перестройка, потому что ты меняешься. Но ей хочется внимания. Ей хочется, чтобы не вместе втыкать в телевизор, а что-то вы вместе делали, чтобы ты обращал на нее внимание, как на женщину. Говорил, комплименты. Вместе куда-то ходили, вместе что-то Делали, чтобы ты был главным, чтобы ты управлял этим кораблем, но ты этого не делаешь, потому что у тебя есть другие дела. Да, не может быть важным, ты занимаешься бизнесом, там здоровьем, чем-то еще, планированием, ты ради будущего все это делаешь, но тем не менее такая ситуация случилась. Дальше она хочет внимание, первый этап, дальше она получает внимание через флирт, начинает улыбаться другие мужчины, флиртовать, да, как бы м -м, начинает с ними контактировать, флиртует, пока ничего еще. Ты этот момент упускаешь. Ты не замечаешь, как она поменялась, как она начинает... Одеваться в более сексуальную одежду, заигрывать даже при тебе с другими мужчинами. Как она засматривается на других мужчин, как она им посылает взгляды, смотрит, устраивает гляделки. Ты это упускаешь. Следующее. У нее появляется какой-то мужчина, с которым она уже конкретно начинает, там не знаю, ходить на свидание, Где-то втихаря обжиматься, целоваться. И это еще не измена, которая вот прям секс физический. Но тем не менее, уже можно сказать... Как бы она тебе изменяет мыслями, то есть он уже допускает, уже один шаг остается. Ты опять же, да, ты поглощен собой, ты ничего не видишь, тогда что происходит? Происходит следующее, секс. И здесь я тебе так скажу, что у большинства мужчин, даже сам секс женщины с другим мужчиной, если она... Очень правильно все сделать, ты никогда этого не узнаешь, не заметишь, не поймешь, потому что по статистике, даже по статистике, пять лет назад мне, мне мои ученики давали такую, такую систему данных, в Швейцарии 25% процентов детей по ДНК не совпадает со своими отцами. Швейцария, когда все хорошо, страна, где всех все окей, никаких проблем, прикинь, 25%, процентов, одна четвертая, это вот, ну, вот это не твой отец на самом деле. Все можно сказать любому четвертому швейцарцу. Поэтому, что здесь? Происходит секс и, скорее всего, даже здесь не заметишь. И чаще всего ты замечаешь измену, знаешь, когда? Когда наступает пятый этап, когда она уже... Чувственно, когда она эмоционально тебе изменяет, она влюбляется в этого чувака, в тебя не влюбляется, поэтому следующий шаг, что тебе нужно сделать, тебе необходимо. Раз уж ты решил, что ты остаешься в этих отношениях, ты будешь меняться, ты будешь работать с изменами. Тебе необходимо поменяться самому, тебе нужно стать новым мужчиной, который будет заново его по сути завоевать. Потому что в этих отношениях ты уже все, ты ничего не сделаешь. Ты можешь понять, ты можешь простить и ты можешь остаться в этих отношениях. И она типа почувствует вину любовника, там отбросит, но рано или поздно она снова найдет себе нового. Ты можешь понять, простить и ты можешь уйти. Но если ты остаешься, ты можешь не понять, не простить, но у тебя будут отношения Какие? которые нездоровые, которые уже имеют слабую базу, которые уже изначально плохие. Поэтому твоя задача сказать себе, что эти отношения окей, я здесь уже ничего не сделаю. Я, этот мужчина, который вот здесь закосячил, которому она изменила, я здесь ничего не исправлю. Поэтому я должен стать новым мужчиной, я должен измениться, я должен стать как внешне, так и внутренне. Самое главное внутренний новый мужчины, который с ней будет строить новые отношения. Если ты решил так делать, тогда для тебя есть одна очень приятная сейчас возможность изменить свою жизнь. А внизу под этим видео будет ссылка на мой канал. Курс, который меняет тебя, который реанимирует отношения. Перейди по ссылке, посмотри, знакомься. Просто оставь заявку, для тебя это будет бесплатно. Ты сможешь узнать, как ты будешь меняться, что ты будешь делать, о чем этот курс. С тобой свяжутся мои ассистенты, ты поймешь, как можно тебе поступить в этой ситуации, когда у тебя такие траблы в жизни, такие траблы в отношениях. С тобой был я, Александр Галевич. Если тебе понравилось это видео, не забудь поставить лайк. Обязательно подпишись на канал, потому что у меня для тебя очень много новых видео будет по теме отношений, потому как поступать в разных ситуациях, как строить отношения, как выстраивать систему по отношениям. Поэтому подписывайся на канал, дай ссылку на это видео своим друзьям, чтобы не обязательно также. Посмотрели это видео. Также на канале у меня есть замечательное видео по потере интереса. Что делать, когда ты женщина уже не интересуется тобой. Как вернуть этот интерес. Признаки измены и остальное. Ошибки. Как строить отношения. Понимание отношений. Все это уже есть на канале. Смотри мои видео. Нажимай на колокольчик. Не пропускай мои трансляции, вебинары, онлайн мастер-классы. И до встречи в следующем видео. Пока.